Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Хачари и вы на канале Новостройки Shop. Сегодня у нас очень интересная тема, которую вы так долго просили, а именно, как купить квартиру самостоятельно. Эта тема очень обширная и мы решили разделить ее на две части. Первая, в первой теме мы расскажем о том, какие основные схемы мошенничества существуют и с чем вы можете столкнуться, если будете приобретать квартиру самостоятельно. А во второй расскажем о технических деталях, что как и в какой последовательности делать поэтому не переключайтесь сразу ставьте лайк подписывайтесь на наш канал а мы приступаем так как же все-таки не попасть в лапы мошенников при покупке квартиры или недвижимости в первую очередь обращайте внимание на задаток как правило люди которые хотят приобрести квартиру, мало обращают внимания на этот момент, но он очень-очень важный. Одна из схем, которую я встречал, звучит примерно так. Когда оформляют договор-задатка, проходит какое-то время, а потом вам звонит собственник квартиры, которому вы этот задаток дали, и пытается всяческим образом вас отговорить от этой покупки. А именно, что в квартире кто-то умер, протекает крыша, прорвало трубу или что-то в этом духе. Цель этих всех манипуляций, чтобы вы отказались от задатка и передумали. После таких моментов клиенты зачастую отказываются от покупки квартиры, собственно, это и есть основная цель мошенников. Как правило Иногда в некоторых, случаях, в некоторых случаях сам продавец является риэлтором или с риэлтором как-то связан И одна и та же квартира может выходить на задаток в месяц до 50 раз Эта мошенническая схема ставится на поток Так и все-таки, давайте с вами поговорим о том, почему же задаток не возвращается А дело в том, что статья 380 и 381 Гражданского кодекса диктуют следующие правила о задатке а именно, если от покупки квартиры отказывается покупатель, то есть вы, а причины отказа не критичные, то есть не связаны с документами или с чем-то э, таким, из-за чего вы не сможете приобрести квартиру, то есть это факторы, которые от вас не зависят, то задаток в этом случае остается у продавца. В другом же случае, когда от продажи отказывается сам продавец, ну, например, изменился рынок, он хочет больше денег за свою квартиру или что-то в этом духе То задаток возвращается покупателю в двойном размере Простой пример, если вы даете задаток 50 тысяч рублей и продавец отказывается от продажи объекта То он вам должен вернуть 100 тысяч рублей А если вы отказываетесь от покупки объекта, то эти 50 тысяч рублей остаются у продавца ну и, конечно же, есть очень много случаев, когда нечестные люди пользуются этой схемой. Поэтому будьте внимательны. Итак, давайте подведем итог. Первая схема мошенничества, на которую вам нужно обратить внимание при покупке квартиры и быть на чеку, это когда вам, вы даете задаток, а потом раздается звонок, о том, что кто-то в квартире умер, прорвало трубу или другая любая причина, по которой вас хотят отговорить от покупки. По документам, по закону, по, на основании гражданского кодекса задаток, который вы уже отдали, останется у покупателя. И как правило, задатки просят небольшие. 50 до 100 тысяч рублей чтобы эта сумма была не такая критичная и вы легко смогли отказаться от покупки квартиры то есть отказаться от миллиона то есть потерять миллион и потерять 50 тысяч это две разные суммы потерять 50 тысяч конечно проще легче отпускают эти деньги легче ну и мошенники конечно этим психологическим фактором тоже пользуются поэтому будьте на чеку Переходим ко второй схеме мошенничества, которая достаточно часто тоже распространена, но является новой. Это когда создаются фирмы Однодневки, вы заходите в Авито, ЦИАН или в другой любой сайт, где опубликована недвижимость, находите объект по привлекательной цене. Звоните, вам говорят, что такая квартира существует и ее можно приобрести. Вы приезжаете в офис, вам говорят, что прежде чем ее посмотреть, вам нужно оставить 50 тысяч рублей. Как правило, это делают риэлторские агентства, которые недавно открылись или малоизвестны. Обычно серьезные фирмы такими вещами не занимаются. Так вот, вас просят оставить 50 тысяч рублей, потому что квартира срочная, продажа срочная, и они хотят быть уверены в ваших намерениях. Вы оставляете задаток, потому что квартира действительно привлекательна, как правило, это дисконт в два раза, то есть если рыночная стоимость таких объектов в соседних домах 4 миллиона, то вам ее предлагают приобрести за 2,5. И вы думаете, вот он, тот самый шанс сэкономить. Но не все так просто. Как правило, вы приезжаете на объект, но посмотреть его по каким-то причинам не получается. риэлтор который вас туда привез, говорит о том, что давайте мы посмотрим эту квартиру завтра. А завтра наступает, послезавтра, эти 50 тысяч лежат в этой компании, и в один прекрасный день, когда вы захотите все-таки эти 50 тысяч забрать, потому что квартиру вам так и не удастся посмотреть, эта фирма чудным образом просто исчезнет. Обычно такие компании арендуют офисы в разных местах города а если все-таки вам удастся их найти то скорее всего вам там скажут что вас они в первый раз в жизни видят поэтому будьте внимательны при покупке квартиры если вам вас просят оставить сначала деньги а потом поехать смотреть объект это ненормальная схема работы нормальных агентств недвижимости Третий вид мошенничества связан с покупкой квартиры у подрядчика. Если раньше подрядчики применяли схему мошенничества по договорам инвестирования и продавали покупателям квартиры, за которые еще не, распро... не расплатились, то сейчас у них более изощренные методы. Их очень трудно распознать на первый взгляд, но если обратить внимание на детали, то эти схемы можно распознать достаточно легко. Мы как специалисты, друзья, рекомендуем вам Пользоваться следующими правилами, чтобы распознать такие схемы сразу. Благодаря этим советам, которые я вам сейчас озвучу, вы сможете уберечь и себя свои нервы и свои деньги от лишних, от лишних затрат, от лишних переживаний ну и, и соответственно, сберечь свои финансы и в дальнейшем все-таки стать обладателем квартиры, а не остаться у разбитого корыта. Первое, на что нужно обратить внимание, это спешка. Если вы приходите в подрядную организацию или офис какой-то компании, где вам настоятельно рекомендуют, прям торопят взять сейчас деньги и ехать в МФЦ срочно регистрировать договор, то тут нужно задуматься. Это, как правило, первый признак того, что здесь что-то нечисто, здесь что-то неладно. И подрядная организация торопит вас специально для того, чтобы вы не обратили внимания на детали и, как правило, попали в ловушку. Обычно срочно, особенно в Краснодаре, квартиры таким образом не продаются. Ну а если вам еще и ставят вдобавок ко всему ультиматум, что если вы прямо сейчас не приобретете квартиру, то эта квартира уже через час станет дороже на 100 тысяч, бегите оттуда сломя голову такие схемы они э, в первую очередь делаются для того чтобы сыграть на ваших эмоциях и поторопить вас сделать сделку скорее ну а если вам говорят что квартира буквально через час или через два если вы прямо сейчас не определитесь подорожает еще на тысяч а то и больше будьте уверены они играют на ваших эмоциях чтобы ускорить сделку бегите оттуда да объект сдастся да Деньги берутся, но из-за возникших обстоятельств на рынке недвижимости, где на подрядчика подают в суд и кредиторы, и лизинговые компании, и сама строительная компания, которой она оказывала эти подрядные услуги, сделка будет приостановлена. И они, прекрасно зная, что у них вот-вот наступят серьезные проблемы, очень быстро сливают свои объекты. И вы их... Цель. Вы их цель и вы тот человек, которому они эти объекты хотят слить, чтобы, так сказать, конвертировать их в деньги. Поэтому будьте внимательны, друзья, будьте внимательны при покупке квартиры у подрядчика. Обязательно просите справку об отсутствии финансовых претензий именно по квартире, по которой вы приобретаете. Как правило, эта справка берется у строительной компании. Что происходит с такими сделками? Как правило, такая сделка приостанавливается, а деньги свои, которые вы уже уплатили подрядчику, вы будете получать очень долго. Это может происходить через суд, это может происходить по 10 рублей в месяц, а может не произойти никогда. И еще один важный момент, друзья. Вы должны учитывать, что эти проблемы могут возникнуть и через 3, и через 5 лет, когда у вашего подрядчика, у которого вы приобретали квартиру, наступит процедура банкротства, а арбитражный управляющий, который поднимет документы, увидит, что вы являетесь недобросовестным покупателем. Почему, спросите вы? Да потому что вы не удостоверились в том, что у подрядчика отсутствуют финансовые претензии, точнее, к подрядчику отсутствуют финансовые претензии со стороны той же строительной компании, которому, к которой он эти услуги оказывал. То есть в этой ситуации вы поторопились и не взяли выписку об отсутствии задолженности, обременении или у вас нет расчетного счета на всю сумму сделки. Такая сделка, друзья, будет признана мнимой и недействительной. Даже если вы оплатили всю сумму и уже являетесь собственником, как правило, такая сделка признается недействительной, а деньги вы будете получать очень долго. Потому что подрядчик уже, скорее всего, будет банкротом или на стадии банкротства. Ну а если вам говорят, что квартира стоит на 500, 800, а то и миллион дешевле самого застройщика, и срочно нужно бежать в МФЦ, сдавать документы на регистрацию, там же анализы, крови, все остальное. Бегите, бегите от таких ситуаций. И тут я и моя команда вам может рекомендовать два выхода. Либо вы самостоятельно мониторите цены от строительных компаний, от подрядчиков и узнаете сложившуюся ситуацию самостоятельно. Либо обращайтесь к специалистам, например, к нам. На нашем сайте опубликованы все цены как на квартиры от строительных компаний, так и, на, и так и цены на квартиры от подрядчиков А в нашем ассортименте есть как первичка, так и вторичка Поэтому с покупкой недвижимости мы-то уж вам точно сможем помочь Никакого обмана, друзья, все прозрачно и честно Отзывы о нас вы можете почитать в интернете И главное, что каждая ваша сделка и вклад в недвижимость Это наша репутация, за которой мы тщательно следим и очень дорожим как же себя в этой ситуации обезопасить и какие наводящие вопросы задать, чтобы в ситуации разобраться и не попасть в капкан к мошенникам? Первое, что вам нужно сделать, это попросить выписку ЕГРП по земельному участку. Там будут видны все уступки, которые проходят по данному объекту. Также там вы увидите, есть ли обременение или нет. В этой ситуации, если подрядчик не чист на руку, он вам скорее всего скажет, что таких выписок не существует и проверить вы это никак не можете. На вас будет оказываться максимальное давление. Главное в этой ситуации не поддаться напору и устоять. Возьмите паузу посоветуйтесь с друзьями, с родственниками, с интернетом или позвоните нам на горячую линию. Еще раз напоминаю, что звонки и консультация в нашей компании абсолютно бесплатны. Все контакты я оставлю в описании к ролику. Еще одним инструментом, который вам может помочь сберечь свои нервы и деньги – это аккредитивные сделки предложите подрядчику, у которого вы выбрали объект, провести сделку через аккредитив. Если это мошенник, то, скорее всего, от такой схемы он откажется. Что такое аккредитив? Напомню, мы в одном из наших роликов его уже разбирали. Это когда вы кладете денежные средства в ячейку в банке, а продавец получает их только после того, как право собственности будет зарегистрировано. Это одна из самых безопасных форм расчета и может сберечь и ваши нервы, и от мошенников вас тоже уберечь. Почему они отказываются от такой схемы, наверняка у вас возник вопрос. Да потому что они понимают, что арест может быть наложен и в процессе регистрации, а это, друзья, две недели. И поэтому им нужны деньги сразу и прямо сейчас Обычно они говорят, что вот прям им сейчас и сегодня с кем-то нужно рассчитаться И просто-напросто, если эту квартиру не приобретете вы, положив деньги на стол прямо сейчас То они продадут эту квартиру кому-то другому и откажут вам в покупке но на самом деле, друзья, есть и способы зарегистрировать сделку гораздо быстрее. Например, электронная регистрация сделки и отказываться от аккредитива, как минимум продавцу. Это глупо и, скорее всего, это... Говорит о том, что есть что скрывать, потому что деньги нужны прямо сейчас и с объектом что-то не то И есть риск, что в процессе регистрации что-то пойдет не по плану Если с объектом все в порядке, какая разница получить деньги сейчас или через пару дней Ведь их все равно получишь, а гарантом является банк и деньги лежат в банке, в ячейке здесь все просто а еще бывают ситуации когда вы посмотрите наши ролики о недвижимости владеете уже огромным количеством информации знаете обо всех схемах мошенничества и подрядчик вам просто отказывает покупки просто-напросто потому что видит что вы уже осведомлены и вас трудно трудно обмануть ну и конечно классический вопрос который звучит от подрядчика когда он хочет на вас надавить еще больше Разве вы нам не доверяете? Если вы слышите эту фразу, то, скорее всего, вам нужно оттуда уходить. И уходить по-английски не прощаясь. Четвертая схема, о которой я вам хочу рассказать, это схема, когда продается квартира по завещанию, продают наследники после смерти собственника. Это своего рода тоже рискованные сделки, потому что иногда появляются внебрачные дети, которые отменяют сделку. Они, конечно же, заранее договорились с основными собственниками, и это мошенническая схема, после которой, обманув вас, они делят деньги между собой. Такая схема мошенничества есть и в Краснодаре, и по всей России. Что это за схема, друзья? Это когда квартира только-только перешла в наследство новым собственникам, они ее срочно выставляют на продажу, конечно же, по очень выгодной цене, потому что квартира им не нужна, и они хотят от нее избавиться, чтобы получить деньги и пустить на какие-то другие цели. Но вдруг появляются какие-то внебрачные дети, новые наследники, они, конечно же, между собой заранее договорились, но для вас эта картина выглядит, конечно, по-другому. Для вас они эту всю ситуацию представляют иначе. Эти внезапно появившиеся наследники тут же отменяют сделку и вы остаетесь без денег, без квартиры и у разбитого корыта. И если деньги переданы, то будьте готовы, что в судебном порядке вы будете очень-очень долго получать свои деньги обратно, особенно если наследников и собственников квартиры было несколько. Пятая схема – это ипотека с обременением. Это когда вам предлагают приобрести квартиру, которая находится в ипотеку в силу закона, а собственнику срочно нужны деньги для того, чтобы избавиться от долгов. Как это выглядит, друзья? Это когда человек продает квартиру, у которой есть еще не погашенный долг. То есть ипотека не до, не до конца погашена, она находится еще в обременении у банка, а вам ее предлагают купить. Сейчас эта проблема связана с тем, что раньше такие сделки проводились и это было вполне нормой вещей, но сейчас случаи мошенничества с применением этой схемы участились. Я не говорю о том, что все схемы и все покупки квартиры в ипотеку, с, точнее, с ипотекой, они являются мошенническими. Но такие схемы, о которых я сейчас вам расскажу более подробно, существуют и вам нужно быть начеку. Сейчас, когда появилось понятие «добросовестный приобретатель», то есть это когда вы перед покупкой берете выписку и видите в этом документе, что на квартиру есть обременение. В этом случае сделка происходит на, на ваш страх и риск, и государство не является вашим гарантом и защитой вашего интересов вам в этой ситуации останется только обращаться в суд но как мы с вами знаем судебные тяжбы они долгие энергозатратные и в большинстве случаев ни к чему не приводят а если и приводят то речь идет о деньгах которые вам нужно взыскивать человек который вас обманул их у него может не быть как выглядит эта схема это когда вам предлагают погасить ипотеку за другое физическое лицо а как мы с вами знаем закладная у банка то есть снятие обременения происходит от 30 до 40 дней в некоторых случаях и дольше в зависимости от банка а за этот период человек просто может исчезнуть и испариться по факту получается, что вы кому-то подарили деньги, квартиру и избавили его от кабалы, избавили его от ипотеки. Наследники, как правило, за действия такого лица отвечают не хотят и не желают, а кто бы такое делал. Но ну и по факту получается, что вы кому-то просто подарили квартиру, деньги и избавили его от ипотеки. И самое интересное здесь, что банк в этом случае не является гарантом этой сделки. И в дальнейшем, даже если вы обратитесь в банк, и скажете, что вот я погасил ипотеку за вот этого человека, то, скорее всего, банк просто пожмет плечами и скажет «Молодец!» Если бы применялась схема наложения ипотеки на ипотеку, например, Сбербанк на Сбербанк или Сбербанк на Абсолютбанк, то эта схема выглядела бы гораздо безопаснее, и в этом случае банк являлся бы гарантом. Но в большинстве случаев люди не хотят переплачивать, это примерно 100-200 тысяч рублей, но эти 100-200 тысяч рублей, они, это скидка на квартиру, которая находится в обременении, то есть вы и так экономите. Но, как правило, люди жалеют эти деньги и, Просто-напросто рискуют Рискуют потерять и квартиру и все остальное. Если бы схема выглядела бы иначе, например ипотека наложенная на ипотеку, например ипотека Сбербанка наложенная на ипотеку Сбербанка или ипотека Сбербанка наложенная на, на ипотеку Абсолют банка, такие схемы тоже есть, это эта сделка выглядела бы гораздо безопаснее, потому что банк в этом случае является гарантом. Но люди не хотят переплачивать, они идут осознанно на риск, боясь и жалея переплатить банку стоили или 200 тысяч рублей, даже понимая тот фактор, что квартира с обременением, она изначально уже идет с дисконтом в эти самые 200-300 тысяч рублей, а банк, третья сторона сделки, является гарантом, и в, случае, и в этом случае вы просто приобретаете квартиру максимально безопасно. Например, в банке ВТБ очень трудно снять обременение. А еще бывают такие ситуации, когда закладная просто утеряна, а на ее восстановление могут уйти просто месяцы. Поэтому будьте внимательны. Пятая схема – военная ипотека. Бывает такое, что военная ипотека накладывается на обычную ипотеку, а такое обременение снимается до полугода, а за это время может произойти все, что угодно – Элементарно, собственник просто передумывает переоформлять на кого-то свою собственность. По факту это считается неосновательным обогащением, и эти денежные средства взыскиваются в рамках суда. Но какая у вас цель, друзья? Ответьте себе на вопрос. Вести судебные тяжбы или жить в своей новой квартире. Сказать, что это мошенничество ну, нельзя, ведь был заключен предварительный договор и каждый из каждой из сторон и покупатель и продавец осознанно шли на эти условия и брали на себя риски, которые предусмотрены таким форматом сделки. Друзья, вот и завершилась первая часть нашего ролика о том, как купить квартиру самостоятельно. Здесь мы в теории обсудили, какие схемы мошенничества существуют. Напомню, что это всего лишь 5 схем, 5 самых распространенных схем, которые есть на рынке недвижимости. Но их по факту гораздо больше. Во второй части мы перейдем уже к практической части. И на примере конкретного жилого комплекса, конкретной квартиры, я вам покажу, на что нужно обратить внимание в первую очередь. И поделюсь некоторыми лайфхаками оставайтесь с нами друзья подписывайтесь на наш канал а с вами был я дмитрий хачари и компания новостройки shop встретимся с вами во второй части нашего ролика